На высоком берегу реки Мокша расположился санаторий Мокша, который славится своим биветом, минеральной водой, которая по составу близка и сундукам номер четыре. Бивет в виде такого здания с куполом и увенчанным крестом. Вода Замечательная здесь о, внутри бивет очень много икон и вода освещается каждый год. А вот там внизу протекает река Мукша. Она сейчас во льду под льдом. галерея, минеральная вода Бакшанка. А там под горой река Мокша. Река Мокша за окном. И сейчас посмотрим билет с снатоле Мокша. Здесь вот краны с теплой, с холодной водой. ков номер четыре вода минеральная ножка соленая натривая хлор магний кремний Это обстановка берег реки Мокши. Можно спуститься вниз, в долину реки. Вот 10 ступенек, 110 ступенек вниз. И там прекрасные просторы без края. И вот эти безмолвные сосны. Тишина нарушается только стуком дятла. река Мокши. Покрыта толстым льдом. Это камыш на берегу. Сосны и вот так высокий берег со стороны реки. Какая ты Река Макшанка, вот в этом месте запружена громадная плотина, преграждает ее путь. И это гидроузел, после которого мы видим свободное течение реки, не замерзшая, очень быстрая. Вот там дальше. Да. Плотина немножко шумит, гудит. Она дает электроэнергию. очень хороший элитный поселок, дачный, коттеджный. Все это окружено сосновым бором, а на той стороне березы, березовые рощи. Сегодня чудесный день морозный, синее небо и облака перистые. такое мощное, река Мукша, дятел. Здесь обитают своеобразные дятлы, черные, с черными головками, неутомимые трушники. Мордовия, санаторий мокши среди сосновых лесов непроходимых в чистейшем месте в заповеднике с ключевой водой с родниковой и с минеральными источниками славен своей такой лечебной базой. Вот основное здание с натуре, справа и слева, жилые корпуса, одно и двухместные номера. Вот с правой стороны от главного входа одноэтажное здание. Это здание ресторана с кухней, с хорошими поварами. Здесь питаются отдыхающие в одну смену. И кухня разнообразная, и мордовская, национальная, и традиционная, европейская. Сейчас обойдем здание вокруг. Один из жилых корпусов санатория Мокша. Шестиэтажные здания, разноуровневые. И мира, номера одноместные и двуместные. А это лечебный корпус с плавательным бассейном. Здесь водные процедуры, души, всевозможные массажи, ванны. Очень много кабинетов. Санаторий Мокши окружает сказочный лес. Сосновый Там с деревья крупное здание ⁇ это э, э, жилой корпус номер один, а на переднем плане ⁇ это лечебный корпус. <песлужа> Моя я не не Ради тебя и И за что я и не просвещаю слово не Господи, С праздником вас! Спасибо. Хранит вас все Господь, так хочет сказать, Христос воскресенье.